Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, Анна. Очень рада, что я наконец-то могу защитить свой любимый проект. Вот Единственное, что то, что я буду рассказывать, может чуть-чуть отличаться от тех слайдов, которые будут показываться, потому что за время пути собака могла подрасти и подросла. Презентацию, которую я делала, я делала на момент завершения работы над курсом «Корпоративная культуры и бренд-работодателя» летом прошлого года – а сейчас у нас март 23-го, и за это время мы, как мне кажется, изрядно продвинулись. И второй комментарий. Я буду представлять опыт компании «Сигмов», которой руковожу департаментом корпоративных коммуникаций. И уже сегодня вы слышали одну защиту тоже на примере этой компании. Юлия Ильенко, которая успешно защитилась незадолго до меня, сотрудник моего департамента. И поэтому мы будем мы рассказывать будем про одну и ту же компанию, но с разных сторон и сказать, на разные темы. Так, значит, что у нас за компания? Компания большая, компания распределенная по России, компания с солидной историей, в этом году нам исполняется 18 лет, и э, компания очень э, разношерстная как по составу участников, так и по менталитету людей в силу того, что у нас разные поколения сотрудников, у нас разные регионы, и у нас люди разных компетенций даже внутри, так сказать, IT. Э, ну, так сказать, так как мыслят люди из САПа, так как мыслят люди из 1С, из мобильной разработки, из техподдержки, это немножко разные способы мышления и взаимодействия с внешним миром. И это очень важно, э, потому что мы будем говорить о проекте под названием «Формирование единой коммуникационной среды». Значит, почему необходимо нам было вообще этим заняться? Потому что это, мы столкнулись с рядом, вернее, потому что такую среду необходимо создать в связи с тем, что почти 2000 человек, разбросаны по всей России, многие работают вообще удаленно с момента прихода в компанию, то есть они даже в офисе не появляются, и есть задача, чтобы все-таки эти люди были с компанией связаны, чувствовали себя частью команды, единым целым, ценили компанию, и ценить ты можешь то, что ты знаешь, да? то есть вообще на базовом уровне знали, что в ней находится. Проект стартовал у нас в 2020 году, практически одновременно с запуском пандемии. Не было бы счастья, но несчастье помогло, потому что именно пандемия, разогнавшая всех по домам, подсветила очень ярко вот эту историю, что в компании на тот момент не было работающего ресурса, который бы позволял выстроить единое коммуникационное пространство для информирования людей, для обеспечения их взаимодействия с, какими, с другими подразделениями, для представления различных корпоративных сервисов и других различных задач. Вот. Собственно говоря, вот позиционирование внутри компании корпоративный портал для взаимодействия сотрудников по всем вопросам рабочим, корпоративным и личным. Вот то, что я в принципе сказала. Значит, что мы обнаружили помимо того, что нам в принципе не собрать людей в каком-то одном общем зале, не рассказать им про ценности компании, не провести стандартный корпоратив сочным присутствием какого-то значимого количества людей. Есть проблема, что сотрудники компанию недооценивают, не видят изменений, которые в ней происходят, и не рекомендуют друзьям для трудоустройства. Так как компания долгое время была закрытой, и в общем и сейчас достаточно закрытая в силу той специфики деятельности, которой мы занимаемся. Укоренились стереотипы, что здесь ничего не изменится, здесь всегда будет только бюрократия, здесь никогда не будет, как у крутых IT-компаний, вот это прям вот прям боль, у нас никогда не будет так, как у крутых. Здесь надежно, здесь предсказуемо, и поэтому скучно. И, соответственно, сотрудники не стремятся проявлять какую-то инициативу, потому что страну никому не надо, никто меня не послушает, я не знаю, к кому обратиться, и вообще даже инициатива наказуема. Ну, там, от разных групп, от возрастных групп мы слышим разные, разные вот из этих аргументов. Собственно, что мы решили сделать? Во-первых, вот этого пункта, к сожалению, здесь у меня нет, но я его озвучу. Мы решили провести ряд исследований, которые позволили бы нам прояснить ситуацию по ряду направлений. Во-первых, насколько вообще люди понимают наш бренд. Во-вторых, какими каналами информационными они пользуются для того, чтобы что-то узнать о компании или получить какие-то документы и вообще решить какие-то свои вопросы, связанные с жизнью в компании. И третье, это как раз негативные стереотипы и слабые места позиционирования, из-за чего люди, работая в компании даже долгие годы, не особо ее ценят и не рекомендуют друзьям для трудоустройства. Uh, все это нам должно помочь сформировать uh, HR-ценности, помочь HR-департаменту правильно их позиционировать. Одна из особенностей СИГМа – это то, что внутренние коммуникации находятся здесь не в HR. Они находятся видны, в видении департамента корпоративных коммуникаций. И так, в общем-то, исторически сложилось, когда я в компанию пришла, я поняла, что это надо забирать себе, просто потому что этим вообще никто не занимается. Чаром не до этого, и такая получается такая сиротинушка, которую надо вырастить, никто не хочет ее взять под свое крыло. Ну, вот мы взяли и, в общем-то, этим занимаемся. То есть у нас это часть функции PR. Дальше нам необходимо разработать коммуникационную стратегию, чтобы, в принципе, понимать, какие ключевые сообщения, как мы доносим, через какие каналы и с каким результатом, да, то есть какой образ конечного результата мы хотим видеть, проводя всю эту работу. Очень важно выделить лидеров неформальных, они, безусловно, есть. Это лидеры как со знаком «плюс», так и со знаком «минус». Лидеры со знаком «плюс» на момент запуска в наших проектов их было меньшинство потому что ну, эти люди, как правило, очень сфокусированы на работе, на профессиональной какой-то своей реализации, на вкладе в компанию с точки зрения качества проектов и так далее. Им а, никто особо не предлагал как-то еще компанию и попиарить, в том числе личным примером. А вот, а вот как раз ребят, которые, так сказать, лидеры мнений со знаком минус, вот их довольно... Много потому, просто потому, что чисто по-человечески, погубтеть, вот все вот это перечислить, ничего не происходит, никогда не будет, да у нас, да что вы, да вы смеетесь, вот, вот все вот этого, вот. вот. этого было довольно много, и очень приятно видеть, прям перерождение ряда товарищей, как вот в мультике про Почтальона Печкина, да, пока у него велосипеда не было, он был злой, потом что-то изменилось к лучшему. Значит, мы, кроме того, начали делать то, что в компании не то, что не было, это даже не особо поощрялось, то есть давать какую-то обратную связь, предлагать идеи, инициативы, высказываться, и ну, при этом условие было высказываться конструктивно, да? вот не бухти, что никогда ничего не будет хорошего, а вот в предложи, хочу, чтобы, не знаю, чтобы документы можно было найти, вот здесь, в понятном для всех доступном месте, а не 35 вопросов разным людям задать, прежде чем его найти. И так далее, и так далее. Кто наши целевые аудитории? Я помню с курса, что нельзя сказать, что наша целевая аудитория – это все сотрудники, поэтому мы сегментировали эту историю и поняли, что у нас самая сегментация делится на сегментация состоит из следующих моментов. Первое – это что это возрастные группы, а второе, и даже более важное для нас, это сотрудники с разным стажем работы. Вот те периоды, которые здесь выделены, это, как сказали мне коллеги из HR, это такие уже вроде даже устоявшиеся стереотипные периоды карьерных кризисов, когда человек в кризис первого года, Кризис трех лет, кризис там, семи лет и кризис семи лет и более. Да? То есть в каждом из этих периодов возникают свои проблемы, и, соответственно, с людьми с этим стажем в компании нужно работать по разным направлениям. Вот, собственно, на слайде я это перечислила, это в силу ограниченности времени зачитывать не буду, но если нужно, подробно потом расскажу. Что, собственно, мы начали делать? Мы начали развивать... Корпоративный портал, и это был такой очень, знаете, запущенный огород, то есть он в компании формально был, но им никто не пользовался, и даже при слове «ребята, давайте займемся корпоративным порталом», первая реакция была ну, на уровне «ты с ума сошла». Вот. Тем не менее, вот как раз мне подсветила, что если у тебя нет хотя бы вот этого портала, на котором ты можешь э, людям выложить нужную информацию, удобно сгруппировать документы, дать возможность оставить заявку, дать возможность выплеснуть какую-то обратную связь, предложить какую-то идею, то ты теряешь людей со страшной силой э, именно на уровне компании. У них могут сохраниться какие-то локальные коммуникации друг с другом или со своим непосредственным руководителем. Но целостного представления о том, вообще где они находятся, что они могут делать и куда компания идет? А в период, начиная с 2022 года, вопрос, куда компания идет, он для всех, в общем-то, ключевой. Да? Насколько мы понимаем, куда мы идем, и насколько мы представляем себе свое развитие в это нужное время. А, прошу прощения. прощения кстати. Значит, простите, пожалуйста, на чем остановился. Значит, вот этот вот вопрос, вот эта ситуация требовала действительно создания единого ресурса, который бы решал как раз ряд коммуникационных задач, как в плане общения, так и в плане рабочих взаимодействий. Вот. Я сюда не включила еще одну важную вещь, которая у нас появилась в августе 22 года, потому что на момент создания этой презентации еще ее не было. У нас также появился телеграм-канал. Почему? Потому что э, в силу специфики нашей деятельности корпоративный портал недоступен извне, из интернета просто так, он доступен только из внутренней сети, либо через VPN, его не всем дают, и поэтому вот телеграммы отрастили, закрытый телеграм-канал как раз под страховочную историю для тех, кто по каким-то причинам не всегда может бывать на портале. Но э, телеграм-канал выполняет функцию такого полудублера, поэтому принципиально он не особо отличается. Значит, что мы использовали для того, чтобы вообще, в принципе, переломить вот этот стереотип людей, что такое коммуникационное единое пространство не нужно, и вообще это какая-то лишняя трата времени, да не буду я эти ваши новости читать и так далее, и так далее. Вот я перечислила на слайде ряд инструментов, которые мы использовали, ну и здесь нет еще одного пункта, это что называется личным примером и личным убеждением взять за пуговицу, поговорить, сказать, слушай, там, смотри, как у нас теперь стало на портале все интереснее. Это тоже работало, но это менее системно, чем то, что я здесь перечислила. Значит, вот что у нас есть сейчас? У нас есть план разработки, в который входят вот такие вот достаточно серьезные мероприятия. То есть это уже как бы будет портал версии 3.0, наверное, да, и лучше 2.0, то есть самое первое, что у нас было в наследстве, это было 0.0. То, что мы сделали с 20 по середину 2022 -го года, это был 1.0, а сейчас будет, наверное, вот 2.0. То есть мы сделаем сейчас более симпатичную новостную ленту, более внятный раздел сотрудникам с четкой информацией, где ты что можешь найти, к кому ты можешь обратиться, если ты новичок, если ты человек со стажем, если у тебя какие-то специфические истории. Нас очень в период запуска специальной военной операции нас очень выручил раздел, который мы завели, в сочетании с публикациями на телеграм-канале. То есть мы наших сотрудников уберегали от каких-то хаотичных телодвижений и метаний, не тем, что мы им говорили, ребят, все будет хорошо, а тем, что мы им давали четкую структурированную информацию, куда идти, какие документы тебе нужны, на какие ты льготы имеешь право. И сделали это достаточно быстро, и по отзывам коллег из крупных компаний с громкими брендами сделали это даже лучше, чем это было у них, потому что у многих компаний это ограничивалось просто там, периодическими встречами с юристами. У нас это отошло в режиме практически ежедневного сопровождения именно через корпоративный портал а аудиторию его мы конечно в этот момент очень нарастили ну, это как пример того как единое пространство работает в достаточно сложной э, кризисной ситуации а здесь также есть некоторые два момента которые мы планируем внедрять уже вот сейчас ой, создание информационных пространств для упрощения адаптации коммуникации сотрудников и э, создание Интеграция с рядом внутренних систем, чтобы мы меньше работы делали вручную. Значит, команда проекта реализует, проект реализуется внутренними ресурсами. Почему так происходит, я здесь на, сайте, на слайде отразила, но хочу заметить, что по результатам развития нашего проекта с 23 года руководством принято решение выделения нам отдельной команды разработки. То есть до этого это делалось, в общем, во многом еще благодаря энтузиазму и каким-то там хорошим отношениям с ребятами, которым было просто интересно потренировать свои скиллы разработчиков, делая вот такой ресурс для компании. Видя, как это все развивается, видя, что сотрудники этим пользуются, видя, что качество, продукта получается хорошее. руководство нам дало возможность работать уже с фиксированной командой, в которой есть два разработчика, бизнес-аналитик и частично э, дизайнер, э, дизайнер в основном вот, интерфейсов. Так, графический дизайнер есть у нас в департаменте. И я считаю, что это один из результатов, потому что когда руководство начинает выделять фиксированные ресурсы, тем более такие э, дорогие, как разработчики, это, в общем, говорит о том, что мы многое делаем правильно. Что у нас сейчас? Вот здесь я перечислила KPI, которые, которыми мы руководствуемся, и могу привести несколько цифр подтверждения вот этой вот перечисленных здесь результатов. Значит, за два года, например, средняя ежедневная посещаемость у нас выросла с 50 человек до 500, в компании около 2000, то есть 25% сотрудников ежедневно портал посещают. Я считаю, что это хорошая динамика с 50 до 500, то есть 10 раз, и хорошая доля людей, потому что, ну, кому, например, удобнее новости получить, почитать в конце недели все, которые вышли, Там не все каждый день ходят за какими-то документами, то есть в целом у нас стабильная аудитория 25% сотрудников. Значит, мы проводили ряд опросов сотрудников, спрашивали их, как им портал собирали различные инсайты, и, собственно, это нам поможет сейчас при запуске таких ключевых разделов, как новости, документы, раздел новому сотруднику и так далее. То есть у нас появилась обратная связь от наших пользователей, которые мы тоже через портал, через функционал вопросов собираем. Что думает руководство о нашем деле? Ну, я уже сказала, что нам выделили команду, то есть компания инвестирует в это. И второе, я опрашивала руководителей, и мне сказали так, что э, примерно там, 40% руководителей, я под руководителями подразумеваю высший уровень, от директора департамента, заместителя генерального директора и высшее руководство, э, просматривают портал ежедневно. То есть здесь важно отметить, что просмотры и реакции мы, как бы, естественно, смотрим по-разному. Нам важно, чтобы на портал ходили, портал смотрели. То есть человек даже лайк может не оставить, но важно, чтобы он, в принципе, зашел. Увеличение количества реакций это у нас как следующая цель. 10% опрошенных дали различные идеи по развитию, что тоже очень ценно. То есть видите эволюцию, да, сначала до да, кому это надо, а теперь а давай сделаем еще. Считаю, что это уже совсем другой посыл. У нас появился достаточно стабильный, хоть и небольшой, пока приток инициатив сотрудников, которыми они к нам приходят, что-то провести: спортивное, волонтерское как-то организовать совместный досуг, вот, и это мы тоже всячески поощряем и помогаем коллегам, то есть компания, к сожалению, не финансирует корпоративный спорт, и мы здесь можем нашим коллегам помочь, например, организоваться, пойти куда-то, скинуться, поиграть в какую-то, Волейбол, футбол и так далее, хотя бы просто найти друг друга. Там, дальше, куда они пойдут играть, как они там решат вопросы по участию, в этом мы уже не участвуем, мы им помогаем скоммуницировать друг с другом, поскольку мы департамент корпоративных коммуникаций.